Добро пожаловать сегодня вечером в «Такер Карлсон». Итак, вскоре после того, как Джек Руби снял Ли Харви Освальда на камеру в подвале полицейского управления Далласа, у многих американцев начали возникать вопросы по поводу убийства Кеннеди. Это была, вы должны признать, довольно экстраординарная последовательность событий. Стрелок-одиночка убивает президента Соединенных Штатов, а затем, менее чем через 48 часов, этот стрелок-одиночка сам убит другим стрелком-одиночкой. Каковы шансы на это? Одно дело, если в вас ударит молния, редко, но возможно. Но если в каждого члена вашей семьи тоже ударит молния, причем в разные дни, вы можете начать подозревать, что это не совсем естественные события. Но о, как ответило правительство США, так оно и есть. Вся эта причудливая цепочка убийств была совершенно естественной. Таким образом, менее чем через год после убийства Кеннеди, Белый дом Джонсона опубликовал нечто называемое «отчетом комиссии Уоррена». И в докладе был сделан вывод, что хотя их мотивы оставались неясными, или Освальд и Джек Руби действовали в одиночку. Им никто не помогал. Никакого заговора не было. Дело закрыто. Время двигаться дальше. И многие американцы действительно двигались дальше. В то время они понятия не имели, насколько дрянной и коррумпированной была комиссия Уоррена. Прошло бы почти 50 лет, прежде чем ЦРУ признала под давлением, что на самом деле она утаила от следователей информацию о своих отношениях с Ли Харви Освальдом. Но даже тогда, в то время до того, как об этом стало известно, объяснение правительства казалось не совсем правдоподобным. И некоторые люди начали задавать очевидные вопросы по этому поводу. Именно в тот момент, когда американцы начали сомневаться в в официальной версии, термин «теория заговора» вошел в наш лексикон. Как отмечает профессор Лэнс Ди Смит в своей книге на эту тему, «Термин «теория заговора» не существовал как фраза в повседневном американском разговоре до 1964 года в 1964 году. В тот год, когда комиссия Уоррена опубликовала свой доклад, Нью-Йорк Таймс опубликовала пять историй, в которых появилась теория заговора. Сегодня, конечно, термин «теория заговора» появляется практически в каждом материале Нью-Йорк Таймс об американской политике. Он использует используется как сейчас, так и тогда, как оружие против любого, кто задает вопросы, на которые правительство не хочет отвечать. Но несмотря на 60 лет обзывательств, эти вопросы не исчезли. На самом деле они со временем умножились, и вот один из них. В апреле 1964 года психиатр по имени Льюис Джойлин Уэст посетил Джека Руби в его изоляторе в тюрьме Далласа. Согласно письменному заключению Уэста, он пришел к выводу, что Джек Руби был, цитирую, «технически невменяем» и нуждался в немедленной психиатрической госпитализации. Это выводы, к которым, к удивлению, никто из тех, кто ранее разговаривал с Джеком Руби, не пришел. Руби казался совершенно вменяемым людям, которые его знали. Льюис Джой Уэст объявил его сумасшедшим. Но чего Уэст не сказал так, это того, что в то время он работал на ЦРУ. Льюис Джой Уэст был психиатром по контракту в шпионском агентстве. Он также был экспертом по контролю над разумом и видным игроком в ныне печально известной программе MK Ultra, в рамках которой ЦРУ давала американцам мощные психиатрические препараты без их ведома. Итак, из всех психиатров мира, что же, черт возьми, этот парень делал в тюремной камере Джека Руби: средства массовой информации, похоже, не были заинтересованы в том, чтобы это выяснить. На самом деле, Нью-Йорк Таймс в обширном некрологе Уэста 1999 года никогда Никогда не упоминала тот факт, что он работал на ЦРУ. Не говоря уже о том, что он провел время в камере Джека Руби, что кажется уместным. Таким образом, вы можете понять, почему не сумасшедшие люди задаются вопросом о том, что произошло на самом деле, и, конечно же, многие задавались этим вопросом. В 1976 году, давно забытом, Палата представителей учредила специальный комитет для повторного расследования убийства Кеннеди. По их двухпартийному заключению, Джек Кеннеди почти наверняка был убит в результате заговора. Но вопрос в том, кем был совершен заговор. Очевидным подозреваемым было бы ЦРУ. Почему еще агентство утаило бы важнейшие доказательства для следователей? Есть ли этому разумное объяснение, почему мы сохраняем такой уровень секретности в течение стольких лет? Насколько нам известно, нет. И это незаконно. В 1992 году Конгресс принял закон о сборе записей об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди. Этот закон предписывал полное раскрытие всех документов к 20754 годам после убийства Кеннеди. Последняя администрация обещала полностью соблюдать этот закон, но под сильным давлением директора ЦРУ Майка Помпеа утаила в конце концов тысячи страниц документов ЦРУ. Сегодня днем администрация Байдена сделала точно то же самое. Это были бы тысячи страниц документов спустя почти 60 лет. После смерти каждого вовлеченного в это человека. Но мы все еще не можем их увидеть. Ясно, что это делается не для того, чтобы защитить кого-то, они все мертвы. Это делается для защиты учреждения. Но почему? Сегодня мы решили выяснить. Мы поговорили с кем-то, кто имел доступ к этим до сих пор скрытым документам ЦРУ. Человек был глубоко знаком с тем, что в них содержалось. Мы прямо спросили этого человека, приложила ли ЦРУ руку к убийству Джона Ф. Кеннеди, американского президента. И вот ответ, который мы получили дословно. Цитирую ответ «Да». Я полагаю, что они были замешаны в этом. Это совершенно другая страна, не такая, как мы думали. Все это фальшивка. Трудно представить себе более резкий ответ, чем этот. Опять же, это не тот, цитирую теоретик заговора, с которым мы разговаривали. Даже близко не тот. Это кто-то, кто непосредственно знаком с информацией, которая в очередной раз скрывается от американской общественности. И ответ, который мы получили, был недвусмысленным. Да, ЦРУ было причастно к убийству президента. Теперь некоторые люди не удивятся, услышав это. Они подозревали это с самого начала. Но независимо от того, как вы относитесь или что вы думаете об убийстве Кеннеди, сделайте паузу, чтобы обдумать, что это значит. Это означает, что внутри правительства США есть силы, полностью не подвластные демократическому контролю. Эти силы более могущественны, чем выборные должностные лица, которые якобы контролируют их. Эти силы могут повлиять на результаты выборов. Они могут даже скрыть свое соучастие в убийстве американского президента. Другими словами, они могут делать практически все что захотят они представляют собой правительство в правительстве самим своим существованием насмехаясь над идеей демократии какими бы циничными мы ни стали после 30 лет наблюдения за тем как правительственные чиновники игнорируют избирателей которые их нанимают мы были шокированы узнав об этом это неприемлемо американцы с каждым годом все меньше доверяют своему правительству после убийства джона Фунд кеннеди может быть именно поэтому и люди знают это уже давно Люди, которые знали, включили бы каждого директора ЦРУ с ноября 1963 года, и в этот список был бы включен директор ЦРУ Обамы Джон бреннан одна из самых зловещих и нечестных фигур в американской жизни. В этот список также войдет, к сожалению, наш друг Майк Помпео, который руководил ЦРУ при прошлой администрации. Майк Помпео знал об этом. Мы попросили Помпео присоединиться к нам сегодня вечером, и хотя он действительно отказался от телевизионного интервью, он отказался прийти. Мы надеемся, что он передумает. Тем временем мы рады, что сегодня вечером к нам присоединится обозреватель Нью-Йорк пост Рэнди Дивайн. Миранда, большое вам спасибо что пришли. Я не думаю, что мы остановились достаточно надолго, чтобы подумать о том, что это значит спустя 60 лет, когда все вовлеченные в это люди мертвы. Мы не можем видеть секретную информацию о, возможно, ключевом событии в современной американской истории. И теперь мы знаем почему. Такер, послушайте, вы очень хорошо все изложили, и раньше консерваторы вроде меня отвергали левые теории об убийстве Кеннеди, как просто теории заговора левого толка. Но со временем я думаю, что левые выглядят так, как если бы они были вполне оправданы в том, что не доверяли спецслужбам. И я думаю, что предлог для войны в Ираке с применением оружия массового уничтожения был красной таблеткой, медленно зарождающейся красной таблеткой для меня. И поэтому теперь вам просто нужно посмотреть на самом базовом уровне, вы просто посмотрите на тот факт, что 30 лет назад Конгресс единогласным, двухпартийным, недвусмысленным, недвусмысленным решением заявил, что эти «все файлы Кеннеди должны быть обнародованы». Абсолютно нет причин сдерживать их. Как вы сказали, это было почти 60 лет назад. Все, кто был в этом замешан, мертвы. Вы не беспокоитесь о том, чтобы запятнать репутацию или разоблачить шпиона за границей. Нет, для этого может быть только две причины. Одна из них заключается в том, что вы пытаетесь защитить Сейру от обвинений или разоблачений в том, что она знала больше, чем выяснила Али Харви Асвальде. У него было огромное досье на него. Они расследовали его или контактировали с ним до убийства, и они не сделали достаточно, чтобы спасти Кеннеди или защитить президента. Но достаточно ли этого, чтобы действительно хранить эту тайну в течение 60 лет? Ужасное осознание того, что на самом деле речь идет, как вы сказали, о защите учреждения. Если бы ЦРУ было причастно к этому убийству, именно по этой причине вы хотели бы скрыть это от американского народа, потому что ярость, которая вспыхнет, и это двухпартийная ярость. Это было бы единственное, что объединило бы американцев. Это абсолютная ярость против этого необъяснимого шпионского агентства, которое есть. Неужели вы решили, что собираетесь ввязаться в убийство, покушение на законно избранного американского президента? По какой причине? Не было бы такой чистки в ЦРУ. Я не знаю, целело бы оно вообще. И так доверие к нашим институтам уже находится на самом дне. Я думаю, что со стороны Майка Помпео была ошибкой не прийти на ваше шоу, потому что все это только подпитывает новые теории заговора. Правда, лучшее дезинфицирующее средство, и если ЦРУ действительно сделала это, было замешано в этом 60 лет назад, то оно должно признаться во всем. Нам нужно рассчитаться. И просто для ясности, это была оценка того, с кем мы разговаривали, кто был непосредственно и лично знаком с содержанием этих документов, а не того, кто прочитал их в интернете. Это тот, кто имел доступ к документам. И я должен сказать, что я не понимаю и согласен с вами, секретность ставки – это зло. И чем больше у вас секретности, тем больше зла у вас, скорее всего, будет. Таким образом, мы должны свести к минимуму уровень секретности в целом. Но я не понимаю, как Джон Брэннон может каждый день выступать в новостях NBC, он был сегодня. И никто не останавливается и не спрашивает, что что это такое. 60 лет, правда? И, кстати, сынок, не называй мне источники и методы БС. Мы здесь взрослые люди. В чем настоящая причина? Почему никто не спрашивает его об этом? Чем больше мы видим персонажей из ЦРУ, таких как Джон Бреннон, таких как тот 51 бывший сотрудник разведки, который подписал это непристойное письмо о том, что Хантер Байден является российской дезинформацией, тем менее впечатляющие они выглядят. Эти люди находятся в тени не просто так, потому что, если вы действительно видели, кем они были, посмотрите на Джона Брённона. Вы бы, зная то, что мы знаем о нем сейчас, действительно доверили бы ему руководить главным шпионским агентством страны, чтобы иметь такую власть, чтобы управлять по всему миру, вмешиваясь в выборы в других странах. Нет. Поэтому я просто не знаю, какая нам польза от того, что такие злобные люди обладают такой большой властью и используют ее от нашего имени, причиняя всем нам большой вред. Потому что мы не знаем, что они делают. Совершенно верно. Прозрачность может это исправить. Это единственное, что они могут. И я ценю вашу сегодняшнюю оценку. Миранда Дивайн из Нью-Йорк-Пост. Спасибо вам. Спасибо, Терри. Таким образом, те же самые люди, которые скрывают эту информацию, лгут нам о поворотном моменте в современной американской истории. Настаивая на том факте, что агентство США замешано в убийстве американского президента, те же самые люди сейчас контролируют участие США в войне СР. В Украине американцы воюют с Россией. И это участие значительно возрастает.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 Почти все, что они рассказывали нам об этой войне с самого начала, было ложью. И опять же, большинство людей не знают, потому что наши новости настолько контролируются правительством США. Одна из вещей, которую мы узнали из файлов Твиттер. Но очень быстро, это пробежка по некоторым вещам, которые они нам рассказали. Они сказали нам, что санкции нанесут ущерб российской экономике. Джо Байден сказал об этом в своей речи перед страной. Не так ли? Этим летом российский рубль достиг самого высокого уровня за последние семь лет, и как и несколько месяцев назад, Россия продемонстрировала огромное положительное сальдо торгового баланса российская пропаганда никаких экономических фактов наша политика не работает на самом деле это контрпродуктивно с января по сентябрь этого года положительная сальдо торгового баланса россии было на 120 миллиардов долларов больше чем за аналогичный период прошлого года это вдвое больше предыдущего рекорда россии установленного в 2008 году вот к чему привели наши санкции помните когда нам сказали что санкции нанесут ущерб путину Лжецы. Репортер новостей повстанцев по имени Джереми Лифреда только что отправился в Москву, чтобы посмотреть, что там происходит. Оказывается, у них все хорошо. То, что мы делаем, вредит не им, а только нам. Продуктовые магазины в Москве не пусты, у них не кончаются продукты, и цены на их продукты питания не являются плохими глазами российской пропаганды для воспроизведения этого клипа. Нас это не волнует. Но это дает нам шанс сделать очень очевидный вывод. Это новость. Таковы факты. Мы приносим вам информацию. Вы делаете с ней все, что вам заблагорассудится. Это не пропаганда. Пропаганда – это когда вы утаиваете информацию от населения, чтобы повлиять на политику, которую оно на самом деле не поддерживает. Это то, что делает Северная Корея. Это то, что делал Советский Союз. И это то, что мы здесь делаем. И именно поэтому мы благодарны за то, что Джереми Альфреда действительно отправился выяснить, что происходит. Он новости повстанцев. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Джереми, большое спасибо, что пришли. Я уверен, что на вас нападут как на орудие Путина, но давайте проигнорируем это и перейдем к тому, что вы там видели. Из продуктового магазина казалось, что санкции не слишком сильно вредят Москве. Да, я ехал в Россию и увидел в Нью-Йорк Таймс, что там дефицит советских времен. Вашингтон пост написала что-то вроде того, что там наблюдается существенный дефицит товаров. В Foreign Полисе они опубликовали доклад, в котором говорится, что экономика России находится в черной дыре, пропорция которой никогда раньше не наблюдалась. И поэтому я немного нервничал, отправляясь туда. И я поехал в сельскую местность за пределами Москвы и зашел в продуктовые магазины, как вы только что видели. И вещи были дешевыми, и в них было больше товаров, чем в Whole Foods здесь, в Нью-Йорке. И какова же цель? Какова цель этих санкций? Цель, очевидно, состоит в том, чтобы вызвать беспорядки, нехватку продовольствия, сделать людей недовольными правительством. Надеюсь, люди выйдут на улицы, и в конце концов мы хотим смены режима в России. Мы хотим другого правительства. Но, как вы можете видеть, этого не происходит. Я поговорил с сотнями людей в России, и они подпадают примерно по три различные категории того, как они относятся к санкциям. Первая категория людей, они считают себя русскими патриотами, и им все равно, если они не могут пользоваться Netflix. Им все равно, исчезнет ли Spotify. Им все равно, если они не смогут отправить деньги за границу. Они верят в правое дело и поддерживают свое правительство. А затем еще одна группа людей, может быть, вы сочтете их либералами, они у нас есть везде, и они выступают против санкций только потому, что не могут уехать в отпуск. Они не могут смотреть Нетфликс. И они выступают против войны, потому что они выступают против санкций. Они просто хотят жить так, как они обычно живут, а это относительно комфортный образ жизни. А другая группа людей даже не замечает, что что-то происходит. Может быть, они просто покупают еду в магазине, бензин дешевый, они ездят по городу. Эти санкции на них никак не влияют. Верно. Ну, я имею в виду, что суть всего этого в том, что санкции влияют на нас, как и на Западную Европу, и они разрушают нашу экономику. Итак, позвольте мне спросить вас очень быстро, просто для протокола, сопровождал ли вас сотрудник правительства Путина. Поскольку ваш репортаж был составлен, управлялся или направлялся кем-либо из правительства Путина. Никто из правительства, ни из какого правительства не был со мной. Я один ходил вокруг и документировал то, что видел. И мы благодарны вам за это, потому что больше информации, свободный поток информации необходимы в условиях демократии. Джереми Лафредо, большое вам спасибо. Таким образом, ни один президент в американской истории никогда не обращал свое оружие против собственного населения так, как Байден и его сотрудники поступили с непривитыми. Они сказали вам, что непривитые убьют вас. Помните, что это была вакцинация против пандемии. Они не отказались от этого. Хотя, конечно, наука доказывает, что это безумие. Теперь они говорят вам, что непривитые – опасные водители. Я это не выдумываю. Следующий. Предыдущая администрация использовала постановление, известное как раздел 42, чтобы попытаться удержать человеческие волны иностранных граждан от въезда в эту страну по соображениям общественного здравоохранения, потому что там была пандемия COVID. ковид. Но администрация Байдена, которая активно пытается по сути добиться успеха изменить население Соединенных Штатов, решила прекратить действие 42-го раздела. И срок его действия истекает всего через несколько дней. Так как же, по-вашему, будут результаты? Огромное количество, много-много тысяч людей со всего мира ждут на границе США в Мексике, чтобы пересечь ее. Журналист Хорхе Вентура только что снял эти кадры из Эль-Паса. Здесь мы действительно имеем дело с огромной группой мигрантов, ожидающих, чтобы нелегально въехать в страну. У нас есть мигранты со всего мира. Мы встречали мигрантов из Эквадора, Гондураса, Никарагуа. Прямо сейчас большинство людей из Никарагуа. Эта земля просто продолжает удлиняться. Но большинство здесь, в Никарагуа, венесуэльцы, кубинцы, эквадорцы, которые прямо сейчас ждут возможности въехать. Кори Вентура снял эту пленку для нас. Он репортер The Daily Кола. Он присоединяется к нам. Большое спасибо, что пришли. Трудно понять перспективу по видеозаписи, но это выглядело так, как будто там было огромное количество людей. Прямо сейчас мы наблюдаем абсолютную катастрофу здесь, в эль -Пасо. Я провожу время на мексиканской стороне в Хуарисе и уже некоторое время прикрываю границу. Но то, что я видел вчера, это то, чего я никогда раньше не видел. Это была огромная-огромная очередь около двух тысяч мигрантов на пограничной стене по другую сторону пограничной стены, ожидающих въезда в страну. И большинство из тех мигрантов, с которыми я разговаривал, Такер, были из Никарагуа. Они подтвердили кое-что из того, что я слышал из источников о том, что различные картели борются за мигрантов и маршрут к мигрантам. О том, что они были вымогаемы мексиканской полицией. В США сотрудники пограничного патруля настолько перегружены, а местные приюты настолько перегружены, что мы наблюдаем массовый выход мигрантов на улицы. Мы получаем в среднем от 1200 человек в день, которых выпускают на улицы и в основном заставляют спать на холодных улицах центра Эль-Паса, включая детей здесь, Такер. Это настоящий гуманитарный кризис, и они ожидают, что ситуация только ухудшится, как только истечет срок действия 42-го раздела. Они говорят, что могут достичь 4500 незаконных пересечений границы в день только здесь, в Эль-Паса. В Техасе есть губернатор-республиканец Грег Эббот. В его распоряжении Национальная гвардия. Есть ли какие-нибудь идеи, почему он не посылает его перекрыть границу, и если это провоцирует военный конфликт, то это вторжение. Вы слышали, чтобы кто-нибудь предполагал, что он может это сделать? Мы еще ничего толком не слышали. Мы знаем, что у него есть операция «Одинокая звезда», но массовые волны мигрантов только что захлестнули чиновников по всему Южному Техасу, в том числе до такой степени. Что местной полиции приходится помогать пограничникам и иметь дело с мигрантами? Проблема здесь, Такер, в том, что картели, по сути, полностью контролируют южную границу. Они способны выбрать места, где они могут подавить чиновников. Когда они делают это, пограничный патруль должен вызвать других агентов с контрольно-пропускных пунктов. Вот как мы сейчас разговариваем, Такер, там выстроились 2000 мигрантов, и все больше групп продолжают прибывать и они продолжают пребывать на границу. Потому что, по словам мигрантов, с которыми я разговариваю, они считают, что граница открыта. Да, они правы, как вы уже продемонстрировали. Я ценю то, что вы пришли сегодня вечером. Спасибо вам за это. Спасибо вам, Такер. Итак, не так давно губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом говорил о людях, которые не хотели делать прививку от ковида. Как будто он собирался приколоть им на грудь маленькие удостоверения личности и окружить их. Они были злыми, он сказал. В какой-то момент он даже сравнил их с пьяными водителями. Смотрите. И, при всем моем уважении, у вас нет выбора, выходить на улицу пить, садиться за руль и подвергать риску жизни всех остальных. Это эквивалент на этому моменту по смертоносности и эффективности дельта вируса. Так что он никогда не извинялся за это. Это оказалось полностью на 180 градусов от истины. Большинство людей, умирающих от ковид, на данный момент, вакцинированы. Но идея о том, что мы должны выделить группу американцев и относиться к ним как к недочеловекам, к сожалению, все еще существует. Джейсон Рэнс, наш корреспондент на северо-западе. Сейчас он присоединяется к нам с обновленной информацией. Привет, Джейсон. Привет, Такер. Есть новое исследование, проведенное в стране, которое говорит о том, что непривитые дальнобойщики являются внутренними террористами. Это означает, что статус вакцинации на самом деле соответствует рискованному вождению. Это последняя попытка пристыдить непривитых и в то же время, возможно, набить карманы страховых компаний. Итак, доктор Дональд Раттлмер из исследовательского института Саннебрука, Он утверждал, что автомобилисты, пропустившие вакцину против ковида, демонстрировали дорожно-транспортные риски на 50-70 чаще по сравнению с теми, кто получил прививку. Он написал об этом в исследовании, опубликованном в американском медицинском журнале. Он сказал, цитирую, это не означает, что вакцинация против covid 19 напрямую предотвращает дорожно-транспортные происшествия. Вместо этого это говорит о том, что взрослые, которые не следуют рекомендациям общественного здравоохранения, также могут пренебрегать правилами дорожного движения. Так что давайте пристегнемся и действительно пройдем это мусорное исследование, потому что в исследовании рассматриваются аварии, в результате которых все жертвы оказались в больнице. Другими словами, если вакцинированный водитель сбивает двух невакцинированных пешеходов и все они попадают в больницу, данные отражают одну невакцинированную жертву как водителя с риском, а двух невакцинированных жертв также как водителей с риском. Таким образом, одна вакцинированная жертва плюс два непривитых водителя пешехода которые в конечном итоге становятся жертвами, даже если на самом деле они не управляли автомобилем. Так что фактически они искажают данные, чтобы дискредитировать непривитых. То же самое, если бы водитель на самом деле не обращался в больницу, но это сделали непривитые пешеходы. Так что двое непривитых считаются рискованными, но не фактически водитель, который не обращался в больницу и случайно был вакцинирован. Теперь в данных нет того, кто на самом деле несет ответственность за аварию. Эта информация, очевидно, может показать, что вакцинированные непропорционально часто становятся причиной несчастных случаев. Используя подход исследователей, мы фактически можем утверждать, что правительство, запрещающее непривитым пользоваться общественным транспортом, вынудило их сесть за руль. Другими словами, мы можем сказать, что Джастин Трюдо на самом деле является причиной несчастных случаев. Это такое несерьезное исследование, что вы действительно можете задаться вопросом, почему оно вообще публикуется. Это вывод из статьи. Цитирую, наблюдаемые риски также могут оправдать изменения в полисах страхования водителей в будущем. Так что, по сути, они говорят, сделайте укол или заплатите более высокие страховые тарифы. Почему бы просто не поместить их в лагеря? Это явно то, что они хотели бы сделать. Давайте просто разрежем среднюю полосу. Джейсон Ренс действительно потрясающая, потрясающая история. Спасибо вам за это. Спасибо, сосунок. Итак, из всех медицинских экспертов, которые подверглись цензуре за то, что задавали вопросы о блокировке ковид, возможно, самым шокирующим был врач по имени доктор Джейп Хатачара. «Доктор, большое спасибо, что пришли». Из всех людей было потрясающе видеть вас в черном списке, видеть, как вы подвергаетесь цензуре. Что сказал вам Илон Маск, когда пришел к нему в гости? Я узнал там, что на самом деле попал в черный список в тот день, когда присоединился к Твиттер. Я присоединился к нему в августе 2021 года, главным образом потому, что хотел сказать общественности, что нам не нужны блокировки. Нам не нужно закрытие школ или другие способы сделать это, защищая уязвимых людей. Я был внесен в черный список трендов с того момента, как присоединился. И только аудитория знает, что это значит, так это то, что я пишу твит мои подписчики видят твит, но в черном списке трендов убедитесь что люди не входящие в число моих подписчиков не видят твит. это было сделано для того чтобы мое послание не дошло до широких слоев населения и что я также узнал так это то что по просьбе агентов, не указанных агентов неясно кто именно внутри или за пределами твиттера я был внесен в этот черный список тенденций кстати я все еще нахожусь в черном списке трендов наверное даже неделю назад есть дело, в котором я участвовал, с участием Генеральной прокуратуры Миссури и Луизианы Инкла, нового альянса за гражданские свободы, где мы обнаружили, что правительственные субъекты из дюжины федеральных агентств контактировали с Twitter, с социальными сетями, сообщая этим компаниям социальных сетей. Что подвергать цензуре? Во многих случаях приходится подвергать цензуре информацию о ковиде. Это была политика, направленная на то, чтобы американская общественность не услышала о том, что существуют другие альтернативные научно- взгляды, кроме просто изоляции. Изоляция, изоляции. То, что это делает, я имею в виду. Это довольно удивительно на многих уровнях. Но самое главное, они сказали нам, что следует науке, и наш моральный долг сделать то же самое. Но вы практиковали науку всех людей подвергать цензуре. Врач-профессор Стэнфорда, который специализируется на этих вещах, похоже был бы последним человеком, которого вы подвергли бы цензуре, верно? Я имею в виду ключевая вещь здесь, Такер, которую, я думаю, люди должны знать, что они хотели сделать. И это, я думаю, правительственные деятели. А также старые владельцы СМИ в Твиттере. Они хотели создать эту иллюзию консенсуса о науке, которой на самом деле не существовало. Они хотели обмануть людей, заставив их думать, что мы следуем науке, в то время как на самом деле среди ученых шли ожесточенные дебаты о том, как правильно поступить. И как следствие школы закрыты, предприятия закрыты, непривитые люди потеряли работу из-за мандалов хотя это не имеет отношения к науке. Ни одна убедительная наука фактически не поддерживала ни одну из этих позиций. Люди пострадали в результате этой цензуры. И, конечно, это абстрактное нарушение моих гражданских прав, моих прав по первой поправке, но это не главное. Важно то, что людям, американскому народу, было отказано в дебатах, в честных дебатах. И я верю, что если бы эти честные дебаты состоялись, ни одна из этих стратегий не была бы реализована, и всех этих страданий можно было бы избежать. Смысл был в том, чтобы, как вы выразились, создать иллюзию консенсуса. И я думаю, что это идеальный способ выразить это. И они делают это не только по этой теме. Доктор Джей, я действительно ценю то, что вы пришли сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо вам. Поэтому некоторые люди начинают задавать вопрос, например, что произошло на промежуточных выборах. Вот перед вами Республиканская партия в Вашингтоне, СРН собирающие и тратящие миллионы долларов в течение цикла. И все же республиканцы получают довольно разочаровывающий результат. Итак, вопрос в том, куда ушли все эти деньги. На что именно они их потратили бы? Очевидно, что это не были усилия по отмене голосования.